Как же происходит начисление бонусов по партнерской программе Изи После просмотра, вероятнее всего, у вас не останется никаких вопросов, а если они и возникнут, вы всегда сможете обратиться ко мне лично. Итак, базовый пакет стоит 0.0021 биткоина. При текущем курсе биткоина это примерно 33 доллара. Сумма, которую может потратить на свое обучение как студент, так и более обеспеченный человек. Сразу после покупки пакета у вас открываются два источника дохода. Это первый уровень линейки и первая ваша матрица. Вот вы находитесь во главе этой матрицы. Допустим, пригласили первого человека. Тут же вам начисляется 7 десятичных биткоина по линейке. Пригласили второго человека и также получаете 7 десятичных биткоина на свой счет. Третий человек встает под первого человека. С него вы также получаете по линейке. Четвертый встает под второго, вам происходит начисление по линейке. А вот пятый, пятый встает в денежный уровень, в третий уровень по матрице. Это, наверное, то есть на по матрице у нас идут начисления с третьего уровня. Вот вы пригласили пятого человека, он встал под третьего. И здесь у вас произошло начисление сразу по линейке 70 тысяч биткоина и по матрице 14-тичных биткоина. Шестой человек также встает в денежную, денежный уровень под четвертого. С него вы получаете 70-тичных биткоина по линейке и 14 десяти личных биткоина по матрице. Седьмой встает под первого По матрице также вы не получаете с него ничего. А вот по линейке происходит начисление. Восьмой. Восьмой встает денежный уровень. С него получается начисление по линейке и по матрице. С девятого по матрице мы не получаем, а с линейки получаем также 7 десятичных биткоинов. Десятый встает под 9, и он находится как раз на денежном уровне, то есть э, здесь происходит начисление с матрицы и с линейки. Ну и дальше у нас происходит заполнение нижнего уровня, как раз э, самого интересного, да, с которого происходит начисление. Здесь у нас и в линейку идет начисление, и по матрице. Вот у нас 12 человек, 13 человек и 14 человек. То есть вот у нас матрица полностью заполнилась. Дальше идет а, реинвест. Реинвест происходит, сейчас вы увидите, для открытия следующей линейки и следующей матрицы. То есть вот мы видим, сколько мы заработали с привлеченных партнеров. Вот у нас итоговая сумма. А вот у нас пошло на реинвест и открытие следующего уровня то есть следующий уровень линейки у нас стоит в два раза дороже и матрица стоит в два раза дороже получается если эта матрица у нас стоила 14 тысяч биткоина а линейка стоила 70 тысяч биткоина то все происходит умножая, умножая на 2 вот у нас открылся значит второй уровень второй уровень линейки вторая матрица то есть вы видите доход по второму уровню линейки и по второй матрице. И так происходит постоянно. То есть заполняется матрица, открывается новая. Заполняется матрица, открывается новая. Это что касается тарифа базового. На других тарифах все происходит гораздо интереснее, потому что у вас сразу э, намного больше источников дохода. Открыто несколько матриц, открыто несколько линеек. А об этих пакетах мы поговорим в других видео.